Пошел. Пошли. Ух, а ч ⁇ ты зарвался то У зомбаря Пукан. Пукан, бог. безумный то Стив, а что ты там... А что ты сторонки застоишь там? Это что значит? Стив, свали твою. Стив, нет! Потому что, знаешь, по сто раз, да, одно и то же... Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы вновь переходим к прохождению серии игр Resident Evil. Проходим мы в хронологическом порядке, и у нас на очереди часть под названием Gun Survivor 2, код Вероника. Вот, фанатами, короче, игра была оценена не очень хорошо, но в любом случае я хочу, чтобы она была на канале, потому что, как бы, я хочу по максимуму... Те серии, все части, короче, из этой серии игр Чтобы были на канале, который можно пройти на ПК По максимуму, чтобы они были на канале Вот Ну, об этом я уже говорил ранее Когда мы только начинали, наверное, первую часть проходить самую Это было давно-давно Вот Там еще без вебки, по-моему, кому интересно, можете посмотреть Ссылочки все есть на плейлисты Вот Uh, даже если игра не очень, то мы все равно ее до конца пройдем и хотя бы поугораем. <с> вот. Так что ставим лайк, кто новенький, подписываемся на канал, ставим колокольчик, чтобы не пропустить новые прохождения игр. Ну и старые тоже. <с> вот. Ну а мы с вами погнали. Итак, тут у нас на выбор дается, короче, два режима режим аркады, это, так понимаю, короче, как типа сюжетка, но как таковой здесь сюжетки нету, здесь, короче, будет проходить, ну, э, действие после конца, короче, оригинальной части код Вероника, вот, э, это когда Клэр и Крис улетают на самолете, по на самолете, да, они улетают или не улетают, на самолете, по-моему, вот, улетают и Клэр засыпает, и вот то, что есть сница, то, что есть мы будем, как бы, видеть на экране, как бы, мы будем проходить вот это вот, ее сон. Вот. Игра от первого лица, но, как бы, управление там корявое, по-моему, как и первым Gun Survivor, если вы помните. Вот, так, а аркада, это у нас типа сюжетка. Режим пещеры, я вообще не знаю, что это такое, но мы тоже попробуем после аркады. Так, давайте заглянем в настройки. Проходить я буду, короче, с быстрыми сохранениями э, SafeStat, вот, потому что, как вы знаете, я ранее тоже говорил, эмулятор у меня не, ну, на эмуляторах не работает э, карта памяти, почему-то не сохраняется, ну, и по 10 раз одно и то же проходить тоже, как бы, блин, неинтересно, ну, для не канала, как бы, я а чисто, в принципе, как бы, мы не гонимся, я, в принципе, не гонюсь за, там, Какими-то рекордами, там, знаешь, пройти вообще без смертей там или еще что-то. Но в любом случае мы будем проходить на сложном. Так, э, настройки игры, наверное, да, очень трудно. Вот у меня уже стоит. Вот я выставлял здесь. Я просто вам показываю, что проходим мы на очень трудном. Вот Ну что, давайте начнем. Аркада. Погнали! Resident Evil. Итак, на выбор, короче, у нас а, два игрока. Это Клэр Редфилд. Вот. Пол женский. И Стив Берен, Бернсайд. 17 лет ему всего, прикинь. На мужской пол. А Клэр у нас сколько? 19. Ну, недалеко ушла. Ну давай, короче, начнем, наверное, с Клэр. Идем. О, еще и по-русски говорит. Идем. Такая, пойдем, давай со мной. Так, этап первый. Тюрьма. Побег. Ну, погнали. Сделаю сохраночку, наверное. А, найди ключ и уходи через дверь, на которой символ. Окей. Вы не похожи на чудовище? Да, вы же ищете? Огонь Так, огонь, а на какую кнопку огонь? Так, понятно, я понял Поворачивать а, Блин, направление, конечно, жесть Ой-ой-ой, кусают уже, уже кусают Мне, короче, за отведенное время надо Уйти За отведенное время 6 я, я сейчас. Пистолет у меня э, бесконечный. Так, это что у нас? Берем автомат. Хорошо. И в следующую комнату через дверь. Хорошо. Идем. Здесь за определенное время надо пройти. Но фишка в том, что, короче, если время кончается, выходит э, немезида, прикинь. Э, выходит немец. Ну, Здесь даже есть... Да, здесь да... О, собака. Собаки. Окей, погнали Управление, конечно Просто не айф Я не знаю Так, ладно Я думаю, короче, в принципе Всех убивать смысла нет Нужно идти Здесь как бы, ну, Нужно просто пробежать с точки А до точки Б. Вот Так, так, так, так, пошел Бомжи, бомжи атакуют Ого, ого, сколько бомжов! Сколько бомжов! Так, а ключ? Правильно я иду? Я правильно иду. Ключ у нас здесь, хорошо. Я вижу ключ. Блин, какие они живучие, все-таки. мне автомат кончился, мне надо валить. У нас всего минута. Всего минута осталось. Мне теперь нужно валить, короче, на... во во во во Ай, сзади! Ай, сзади! Ой, еще и охотник вышел. Придично. Мысли, что кридично. Отлично. Мы справились. Нужно сокраночку сделать. На всякий пожарный. Что случилось? Что это? Абассандра, абассандра? Для меня это не так просто. Вот и оно. А? Так далее. Блин, управление, конечно, с боссами будет напряжно, я думаю. Ой, Стива убили, Стива убили. Нет, нет, нет, блин, она, она, она, она не уворачивается. Я, я, это, запутался в управлении. Дай. А, -а, а замочили. Дробовик. Давай, давай, давай, Стив, отвлекай, отвлекай. Да, но ну, прыгала. Да. А лучше не играть в эту игру. Ну, по крайней мере, в первую миссию. Давай, давай, давай, чуть-чуть. Ну, Стив, что ты сдох? Ну. Сивонский. Ай. Так, оббежал. Давай, чуть-чуть. Майга! Oh, okay. Окей. Ну не мешай мне, а, вы тоже рыцарь. <laughs> Что? <звы> так, это Первое время 3 минуты, короче. 3,5 минуты. Получили какие-то бонусы даже. Нифига себе. Прикольно. На D прошли. Нормально, нормально. Потянет. <звы> Сохраночку этап 2 официальная резиденция окей ну чисто такой знаешь <смех> бодрень... в принципе бодренько в принципе бодренько но блин управление конечно говно ни аптечек ни хера нет кстати так, так, так, так. Я надеюсь, меня не сожрут. Окей. Они, они.. Они не бросаются, когда мимо них пробегаешь, они сильно не бросаются, как вот, знаешь, когда в этом в втором ремейке, допустим, да, или какой-то другой части. Резидента. О, о, о, псина, псина, псина, псина, псина, псина, псина. Критично. Еще одна псина. Ой, еще. Их две. Их две, их две. Критично. Просто. Уложитель собак. Уложитель собак. Так. Какой-то алмазик. Хорошечно. Угу, угу, угу. Смотри, мне можно пройти сюда, можно пройти сюда. Давай-ка заглянем сюда. Ну, блин, время не хочется тратить. Ну, в принципе. Ну, хотя, хотя увидим, короче, этого не мизит, да, если, если время кончится. Пошел. Пошли. Ух, а что зарвался-то. У зомбаря пукан. Пукан, лопнул Сдохла. Сдохла. Так, погоди, а здесь что, ничего нет что ли? Да ну. Или можно разными путями типа пройти? Наверное, скорее всего так. Ух ты, видал как, видал как просто? Угу. Ой, лизун! Ух ты ни хрена себе, прикинь. Короче, после каждой смерти выдается дробаш. Блин, а какие они, они жесткие, безумные-то. Стив, а что ты там, а что ты сторонки достаешь там? Это что значит? Так, окей, а куда мне идти надо? Здесь у нас выход. Мне надо идти вот сюда. А нет, не сюда. А, там, там где выход, там еще король Ну-ка, давайте сюда сейчас заглянем. Ооо! Хорошо, оружие забрал. Оружие забрал. Ух ты, нифига у него люгеры как мочат. Видал, как мочат у люгеры? Погнали. В принципе, времени еще достаточно. А музяка такая <связывающие> Так, давай-давай, отстреливайся отстреливайся От а зомбарей Мне где-то ключ надо раздобыть вот сюда сзади там было написано мяч меня чуть лизун, короче, своим зычком <связывающие> Не это не шлепнул. <связывающие> <Ухари. связывающие> <Ухари. связывающие> вот это что? я замочил этого длинного рукава. Я помню, они меня бесили, короче, эти длинноруки э в оригинальной части. А чё, Стива... Стива, керды капут, что ли? Да ладно. А когда босс будет, он, он появится? Потому что мне же нужно, чтобы кто-то отвлекал. Ай-ай-ай-ай. Ай О, Схватил, падла. Все-таки это. Они, они бросаются. Что это там было еще? Я вообще не понял, что произошло. Просто. А, надо с стоит. Окей. О, вот это поганая тварь, это поганая тварь. Блин, а у меня это только пистолет. Хорошо, автомат есть. Ой-ой-ой-ой. Так, Стив, отвлекай. Отвлекай этого говно. Отвлекай. Пока я, короче, долблю, долблю, долблю. Стих, стих, стих, мать твою! Стик! нет! Ой-ой-ой! А вот эта тварь, она быстрая, блин! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, ай, ай, ай, ай, ай. В угол согнала! В угол согнала, в угол согнала! твою мать! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай, ай. ай, ай, ай. Сейчас загандошик, загандошит меня! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, ай, ай, ай. Да ладно, мне последняя, короче, это. Попытка, прикинь Не, вот боссы... Ай! Стив, отвлекай! Короче... Боссы здесь... Давай-давай-давай-давай, чуть-чуть осталось, ну! Но... Чуть-чуть осталось И <laughs> добили Да ладно, живай-живай, обернись! А ну, они, они сейчас такие, знаешь, как это? Точно. <смех> Значит, это просто. Это просто, да. Если бы не вас, вы, вы перестали. чу, Ладно, спасибо. <смех> Если бы не вас, вас издаст. <смех> Окей. Так, я, я не знаю, сохраняться я, блин, наверное, е. Ну ладно. Сохраняться я не знаю, сохраняться не сохраняться, потому что, блин, у меня всего до последней попытки жизни там, наверное, половина. Да? А, и третий этап. Здесь всего, короче, сколько? Пять этапов получается. ну посмотрим. <звы> Найдите два ключа. Два ключа, ты прикинь. Короче, надо бежать. И. Тупо бежать. Потому что. Блин, а здесь, сейчас, блин, пробежишь. Давай, давай, давай, давай, давай, мочи. Блин, какие они живучие-то падлы! Бомжи, бомжи, бомжи. Так, окей. О-о-о-о! нет. Тебя мне не хватало. Хорошо. Пробежали. О -о. Так, так, так, так, сюда. А -а Ай! Твою мать. А я туда повернул? Мне сюда надо? Да блин! Ты прикинь! Он просто сходу! Просто сходу! Он просто сходу, матью! Нажмите кнопку назад! <с> это, прикинь, это все с самого начала надо проходить! Окей! А мы начнем, короче, с босса! Давай, давай, давай. Да Ну что ты опять сдох-то? Ау! А когда, пока он лежит, короче, его не убить. Ну. Блин! Падай. Пипец просто какой-то. Да вообще как это дичь. С, с этим. С этим. Стип не надо. Стип, не умирай. Где это говно? Блин. Нет. Блин. Я зафигачил короче его но блин у меня жизни опять говно просто просто опять какие-то дичи с этими жизнями это второй босс прикинь только пипец какой-то жесткий вообще реально жесткий. а здесь можно что-то покупать не знаю там ну-ка сейчас проверим короче но ну, не может быть такого что блин просто, просто как вот блин с таким кривым управлением как э, убивать здесь? Ну-ка, давай, далее. Ух ты, ты прикинь, короче, смотри. Да блин, я запутался в управлении, ну. Окей. Просто пипец, у меня жизни. и... Что значит вот этот дзинь, дзинь, дзинь? Ну здесь вообще никак. Здесь просто никак. Я, я не знаю как. Просто какая-то дичь. Давай, Стив, мочи его, ну что ты стоишь-то, ну, давай, гаси Стоит, блин <рреклама> Да, <п> <реклама> твою мать Где хоть от меня аптечки-то, я не знаю Пошел от меня, вон Загасили, загасили. Хоть э, жизни, короче, немножко сэкономил. Ну, блин, это последняя попытка. Это вообще жизнь. Нет, никак. Это вообще никак. Просто никак. <толкотый> Жесть. Опять на Е. Дай похрен. Похрен. Не, я, я сохранюсь тогда, когда у меня... Ну, я смогу оставить, короче... Попытку. Просто попытку. Так, по загасили. Погоди, я, я как-то сделал э, ручной авто. О, вот так вот. Хорошо. Он достанет своей рукой своих ультяп. Стив, не лезь на рожон, Никогда не лезь на рожон. Так, здесь есть какие-нибудь, не знаю, аптечки. Но вообще нихрена нет. Смысла здесь нет, Здесь надо просто пробегать, я думаю. И все. Ну, первых вот этих зомбарей убивать, а вот этого пробегать. Твою мать! надо да Стив ну куда ты лезешь далека что не пострелять что ли дурак есть какая печка о какие-то ящики твою мать откуда он взялся откуда это говно здесь взялось из ящика Вообще а дичь. Дичь полная. Нет! Опять, опять на этом же месте. Вот этот говнюк, он, короче, просто сходу. Я, я не знаю, как это сделать. Надо как-то сразу в сторону уходить. Просто, вообще. Сидь, нет! Только не вздуй умирать! Да говна ты кусок, А! <смех> Он где сзади был Нечестно О, управление, о, управление, говно Ты только сдохни Да это все, это, это просто дичь Где сзади где сзади-то же говно, просто говно. Ой, да. Давай еще разок, еще разок. Внести вздох! Да чтоб тебя! Погнали! Погнали! Салаша долби! Долби это говно! Он сейчас встанет! Просто не давать ему! Не давать ему это! Давай-давай-давай! Вставай! Просто не давать ему подойти! Его, в принципе, смотри! Вот так вот! вот. Говна кусок! очереди, короче, вот так отталкивает. На тебе в жопу. На тебе Лягушка, переросток. Да чтоб тебя, почему ты меня, а не Стива? Где ты, блин? Какой трешак просто. Замочили. Замочили. Блин, а смысл? Смысл мы замочили, у меня жизни просто как с куй. Вообще. Такая тришня. Такая трешня. Друзья, никогда не играйте в игры, в которые играю я. Это просто дичь. Понятно, давай, давай, два ключа, да. Ну что ты стоишь? Ну что ты стоишь? Ну. Стоит, смотрит. У тебя два, два, два охрененных люгера. Почему ты не убиваешь ими? Почему ты стоишь, как и стука? Успел. Блин, а Стив, наверное, остался там, да? Блин, сбоку собака. Стива загадошили. О, еще и говно бежит. Застреляй, да ну что, блин, почему не стреляла? О, жесть. Ладно, друзья, давайте на этом закончим. Вот попытаемся пройти уже в следующей серии. Вот, я не знаю, может быть я попробую еще за кадром пройти до э, второго босса, да, либо до третьей локации так сам, как бы, вот, сэкономить что-то, сохраниться и мы продолжим, потому что, знаешь, по сто раз, да, одно и то же, <связь> по сто раз одно и то же, короче, смотреть, ну, не есть хорошо, вот. Все, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, да, да, да. ссылка на плейлист будет в описании, с вами был Валерий, всем пока.